Пока сует до дела. Выпустил каштана оттуда. Загуляла у меня черноспинка. А та свиноматка, которая не загуливала. И я каштана выпустил. И делаю приманку. Каштан, все, давай на выход. И он сюда пришел. Черноспинка его понюхала. Анфиса покрыта. А черноспинка у меня не загуливала. И вот каштан тут для запаха. Сейчас его понюхала. И вечером уже будет Готово. И вечером я думаю ее сегодня же и покроем. Сейчас вам покажу ее. Так. Это анфиса, только банчик. А он черноспинка. Вот так под стенкой. Она темная спина. Темная у нее. Вот, вот это. Вот, смотрит на нас. Это черноспинка. Фигуристая свиноматочка. Думаю, не буду. Этот, пускай тоже ее покроет. Давай, Каштан, на выход. Давай, Каштанчик, давай, давай, давай, Каштан. Сюда. Он хоть у меня и слепой, но ходит нормально, перехнул. Куда мне надо, он уже привык. Каштан, давай сюда, Каштан. Пошли, Каштан, пошли. Сейчас будем выгонять его, пускай уже пасется. Давай, Каштанчик, пошли, пошли, пошли, Каштан, пошли. Давай, пошли. давай, пошли. Пошли, пошли, пошли. Давай, пошли. Пошли, пошли. Давай, да. давай пошли. Ну куда? Пошли. Давай. пошли. Все. Пошли. И все, она его понюхала, каштана. И он сейчас попасется травки чуть-чуть, пожует и пойдет на свое место. Но мне каштана, допустим, выпускать, каштанчик, каштана выпускать, чем хорошо, он у меня не роет ямы. Вот один со всех, что не роет ямы. Он ходит, пасется, спокойно он вот так, ну, рыть носом ямы он не роет. Это. А так, любую выпустить, сейчас выпустить допустим, тех свиней сюда, Анфису Киевлянку и Черноспинку, они будут рыть. А этот не роет. Он спокойно себя ходит, пасется. И сборы они в очень хороших отношениях. Короче, занимаемся отмостками по периметру. Сейчас только начали. Ну, такого типа. С этой стороны торец уже подсыпанный и та сторона. Задняя тоже подсыпана, готова под отмостку. Занимаемся отмосткой. А также Аська заболела. Походу у нас Аська отравилась. Сейчас вам ее так покажу мимолетом. Я ее тут в сарае держу, чтобы она нигде ничего не, не наелась, не ухватила какую-то мышу или косточку. Вот тут она. Ей только-только он намешал молока с творогом. Дали ей роникидин, сырое яйцо. И вечером придет ветврач, посмотрит и будет что-то, наверное, колоть. Она у нас полностью проколоса, то есть Вот всех Этих вакцины сделаны Ну, походу траванулась, а что-то живут. Ася, она и похудела сильно Ася, Асюдка, Асенька Аська, Ася Он вообще никакая Ну, видно, вялая Я еще это вчера заметил, что вялая Не бегает, не этот Похудела сильно за два дня Короче, мы ее не тревожим. Тут она в сарае. Тут не жарко. Вот на улице жара, у нас тут холодно. В сарае. Вот так. Ну и дальше замешиваем. Будем дальше сейчас колотить. Вот так вот. Делаем такого типа. Нормально будет, пойдет. Чисто для воды, чтобы вода под сарай не подходила. там Я там знаю... Сделаем, да и все. Вот так каштан у меня, вот, смотрите, вольный выгул. А я знаю, любого выпустить или любую. А они сразу роют, нарывают, бегать начинает Этот у меня спокойный. Не знаю, иногда подумаешь что кастрировать его и пускать на копчение как-то и жалко. Смотрю, не сильно он у меня сейчас Похудел, не сильно и большой, такой, чтобы сказать, проблемный, как здоровый. Ну, я не знаю, вот это или оставить себе Дюрка, или оставить себе Кантора. Как бы думаю, если будут F1 у меня покрывать, лучше, наверное, Кантором, чтобы там был процент и Дюрка, и Петра, она... <соценно> может, оставить себе Кантора на хряка, ну, после Каштана. Я готовлю заранее к эфкам, чтобы их покрывать, чтобы был хряк. Хотя и этим, ну, этот, наверное, же намного от них больше. Ну, посмотрим, какие они там будут, эфки, и будем уже принимать какое-то решение. Это что касается хрячка, какого я себе оставлю. С этой партии дюрков, что у меня сейчас я не оставлю никаких хрячков к себе, мне там не попадало, моего, грубо говоря, типа придавило она. И оставлю со вторых, или подожду канторшу, у меня одна канторша покрыта искусственно пьетреном. От нее может оставлю, типа как кантора с большим процентом пьетреном. Думаю так. Ну а там посмотрю уже, будет вот видно. Ну Каштана, он хоть и привык уже ко мне, и ходит на мой голос, и вот слепой ничего не видит, я его перевожу с того сарая без проблем, сюда если надо, туда или там вокруг куда мне надо то есть вообще без проблем но ну, не знаю и он у меня не буйный не спокойный обычный кряк. Да, да там спокойный хороший такой крячок Вообще без проблем. такого типа он переходит а если кастание идет то а если каштание идет тогда до каштана отправляем свинок и все вот если надо вон морды торчат уже унюхали хряка и каштан унюхал Вот Анфиса. Вот это Анфиски на морда, сразу вижу. Хитрая. Да, Анфиса. Покрыт. Ну а вот так. Заколачиваем. С нами еще Богдан работает, но сегодня пошел в школу, им там надо что-то собрались они там. Сейчас придет Сачкова, тоже будет помогать. Так, друзья. А ну Санька пройдет туда. И что Сядь по центру. Вот зачем мы делаем диван? Вот с этой позиции можно вести стрим. Когда аквариум будет уже фунциклировать, мы запустим туда рыбок. Подсветочка будет. И можем вести стрим, когда никогда. Вот, вот так нормально будет. Да, Сань? Саня. Может уже было на стриме. Иди уже за стримом. Короче, друзья, шоу у нас по по нашим работам. Тут сделали. Уже 4 часа вечера. Тут мы сделали уже эту сторону. Тут уже не стали делать опалубку. Сделали так, на нет, сошли тыльная сторона пойдет и также здесь вот так тоже без опалубки на нет сошли. Ну слой сантиметров 6-7 где-то такой функция какая отвести воду то с крыши который снег будет падать каша вода отвести от здания и все вот это что она выполняет какую функцию все равно отмостки обновляется раз, там, у два, у три года. Поэтому тут решили так, и цемент уже заканчивался. Я так рассчитал по цементу, что у меня было, и все. Вот, посмотрите, здесь какой участок. Это я от забора отошел, по-моему, четыре с половиной метра. И здесь можно сделать летний выгул для свиньи и гулять. Но тут у меня груша хорошая. И груша каждый год родит хорошо. Молодая, садил, не помню сколько, года три назад. Груша хорошая, мне сами груши нравятся. Вот так. Это мы делали торец с кусков, с обгрызков, с обрезков, то есть со всего такого, что оставалось, именно в сторону закрыли, с кусочков. Нормально вышло. То есть вот а тут я планирую, если будут двери, к примеру, двери, Вторая, тыльная сторона. Или сюда выводить, допустим, там на мясо, или или сюда навоз вывозить, а потом забирать, как-то вывозить. Или в прицеп вывозить навоз, а потом вывозить туда, ну не знаю, вот эти вот моменты надо обдумать. Точно как. Будет еще неизвестно. А так, в принципе, вот сколько территории гулять, ну летний выгул забор сделать понизу и здесь тоже и загонять их сюда он загнал так в угол тут какую-то перегородку поставил и отсюда уже с летнего туда, ну к примеру как вариант я думаю нормально будет все, вот у меня место получается тут а так вот получилось нормально, тут сильно толстый слой мы здесь делали порог 10 сантиметров ну, лицевая сторона, потому что здесь буду выравнивать, еще подсыпать вот это убирать, вот эту часть этот бугор, тоже выравнивать тут есть свои еще планы ну а тут а так сделали ну, нормально будет, я думаю пойдет по безнадеге пойдет и, и, и и вот у меня место получается, вот здесь я могу свой участок, он у меня дальше идет и выровнять забор и здесь что-то строить ну если надо будет у меня там два варианта по постройке я потом позже в сообществе выпущу на голосование и будем голосовать, что строить дальше и там у меня черная спинка загуляла, я смотрю сейчас будем ее покрывать вот так Санька уже чай поставил, сейчас попьем кофе и будем будем управляться, убирать и давать. Всем пока!